Игорь Мерлин представляет Привет-привет. Всем привет. С вами Игорь Мерлин. Всем хелло. Итак, у нас сегодня очередной эфир, и на этом прямом эфире мы рассмотрим некоторые очень важные, интересные вопросы. Что же это за такие вопросы? Но ну, мы поговорим с вами, во-первых, про предназначение. И эфир наш называется «Предназначение и три главных ли в жизни?» Почему не четыре, почему три? Позже скажу. Вот, мы сегодня разберем такой вопрос, как облако предназначения. Я вам расскажу про свои чужие цели, навязанные, правильные, неправильные. И про три главных цели в жизни, которые... У каждого человека есть. У вас они тоже есть. Возможно, вы просто про них не знаете, но они у вас тоже есть, дорогие друзья. Меня зовут Игорь Мервин. Я системный эксперт по масштабированию доходов. Системный аналитик с 25-летним стажем. Я помогаю предпринимателям и наставникам пробивать денежный потолок и масштабировать бизнес. Увеличить свой доход в два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 всем привет, привет, Елена, что все люди, ну, не, многие люди, во всяком случае, стремятся каким-то образом узнать свое предназначение. Приходят и говорят, "Мерлин, пожалуйста, скажи мне мое предназначение. Ну, а может быть, и вы тоже когда-то ходили, у кого-то спрашивали про ваше собственное предназначение. Ну, в этом нет ничего плохого, потому что каждый человек стремится понять, вот для чего я тут вообще живу, вот, во имя чего это все происходит, почему именно так, почему и со мной, почему все так, вот, в чем я-то провинился, может быть, карма такая или проклятие какое. Так вот, дорогие друзья, по поводу предназначения. Люди многие ищут предназначение ходят и спрашивают у других лишь с той целью, чтобы просто успокоить себя. Объясняю. Я когда-то плотно сидел на этой теме, занимался предназначением, рассказывал людям, но потом увидел, что для многих это просто пустой звук. Он услышал... Вот, и все, на этом дело кончилось. То есть дело в том, что предназначение, как я дальше расскажу, а, точнее, облако предназначения, это активный процесс, а не пассивный. Так вот, я даже делал такие вот эксперименты. Приходит ко мне кто-то и говорит, и Мерлин, какого твоего предназначения? Ну, я беру хрустальный шар, вот, начиная в него смотреть и говорю, твое предназначение убирать навоз э, от стада коров, которые там в Индии, в какой-то там, э, в касте неприкасаемых, там где-то человек смотрит на меня и говорит, нет, нет, я говорю, ну почему? Вот твое предназначение, тебе надо ехать в Индию, убирать навоз всю жизнь. Это твое предназначение. Нет, почему нет? Вот я не верю. Но когда я говорю «твое предназначение – быть императором там, или, или каким-то великим», то человек верит. Другими словами, человек верит в то, что он хочет со своей жизнью сделать, что он хочет получить в большинстве случаев. Вот. Ну и, конечно, много всяких шарлатанов пользуются слабостью людей, пугают их, говорят, если ты не будешь это делать, то у тебя там вот это, вот это… А вот это, знаете, как цыганский гипноз, да, цыгане там пугают, там все, ты умрешь, тебе осталось немного, там твои дети умрут, твои родственники сейчас заболеют, да, денег. Вот. То есть напугать человека, ввести его в определенное состояние, а потом с него собрать денег. То есть это один из способов зарабатывания денег. Ну, э, мошенничество это или нет – это уже разбираться не нам с вами, дорогие друзья. У нас другая задача. Так вот, что я хочу сказать по поводу предназначения. Да, конечно, нужно искать и спрашивать. И многие, я знаю, что эксперты рассказывают про предназначение, показывают где, как, чего. Да, все правильно. Но есть небольшая загвоздка. Дело в том, что... Каждый из нас, проживая свою жизнь, идет на своем пути по разным и, и очень даже разным дорожкам. По разным дорожкам. И что это за дорожки? Это дорожки... Да, привет, Дмитрий. Это дорожки, которые показывают вот именно предназначение. Сейчас расскажу. Дело в том, что у каждого человека его... Определенный образ жизни меняется, ну, замечено, что каждые 7 плюс-минус 2 года, каждые 7 лет что-то меняется. Но ну, вот если вы себя вспомните 7 лет назад, то у вас было, скорее всего, что-то другое, чем то, что есть сейчас. Вы думали по-другому, вы поступали по-другому, у вас был другой опыт, у вас были другие условия если взять 14 лет назад или взять 21 год назад, это было что-то совсем другое. Понимаете, о чем я говорю? Дело в том, что наше предназначение, оно не есть постоянная величина. Не есть постоянная величина. А можно так сказать, что есть направление. И чтобы найти свое предназначение, необходимо, возможно пройти несколько направлений. Что это за направления такие? Ну, это, например, там путь воина, путь торговца, путь целителя, там, допустим, путь учителя, путь матери, путь отца. То есть вот по этим, по этим направлениям. И если вы сейчас вспомните вашу жизнь несколько лет назад, то какое-то из направлений прям четко просматривается. Или там путь, путь повара, да, или ä, путь там еще кого-то, земледельца. И вот эти пути, эти направления, они как раз и говорят о том предназначении, которое у вас было на тот момент. Но, как говорится, предназначение – это то, от чего вас прет, в чем вы испытываете удовольствие, когда вам везет, когда вам хорошо. Но на нашем жизненном пути часто складывается так, что какое-то время вот мы э, там, увлекались там, аэробикой, да, когда-то там все делали, выступали на соревнованиях, прошло время, начали заниматься садоводством. Да? То есть это неплохо и не хорошо, просто если вы обратите на это внимание, вы поймете, что на самом деле есть некий путь, и если стоять на месте и спрашивать всех, а где мое предназначение, а кем я должен быть, вам наговорят такого, что вам не захочется ничего даже с этим делать, потому что ну, один говорит вот это, другой вот это, третий вот это, четвертый вот это. Поэтому я вам ну, не могу сказать, что там особо рекомендую, Ну вот как поступаю я в таких случаях. Я, как правило, значит, обращаюсь к разным людям, к разным экспертам и составляю в результате того, что они мне наговорили, свое собственное мнение. Вот. Потом, если мое мнение это совпадает, хоть как-то вот более-менее с каким-то основным из экспертов, вот то, что он основной хотя бы сказал, я иду к нему и у него обучаюсь. Я знаю, что подобным образом ко мне многие ученики пришли, когда прошли, прошли, прошли. Говорят, вот практики Мерлина, они помогают. Ну, хорошо, пусть помогают. Вот то же самое, если вы будете использовать мой опыт. Я не могу сказать, что вот я тебе рекомендую, я тебе советую. Вот. Какой бы ты дал мне самый главный совет жизни, никому не советовать. Да? Это мое любимое. Никогда не давай советов. Вот, хочешь хороший совет? Да, никогда не давай советов. Вот так и здесь. Когда вам все советуют, то это означает, что вам они помогают выбрать путь. А вы уж, дорогие друзья, выбирайте этот путь в зависимости от того, что вы хотите, что вам подходит. И прислушивайтесь к себе прислушивайтесь к тому, что происходит внутри вас. И тогда у вас начнет получаться с каждым разом все лучше и лучше и лучше. Нормально? Вот это вот коротко. И да, спасибо, Елена, за сердечки. Да, друзья, спасибо за сердечки. Так вот, и от того, какое вы направление выберете, зависит... То, чем вы будете дальше заниматься. Возможно, даже несколько лет, пять, а может быть, 10 лет. Понимаете, о чем я говорю? А в зависимости от того, какое вы направление выберете, у вас будут разные действия. А от того, какое вы направление выберете, у вас будут что? У вас будут какие-то разные цели. Вот, мы потихоньку переползаем к целям. Потихоньку переползаем к целям. Почему? Откуда они берутся, цели? И для того, чтобы это понять, ну вот, надо назвать, что такое цель вообще. Цель, вот, если так формулировать, цель есть определение того, чего мы хотим. Но, опять-таки, хотим ли мы это, то, что мы выбираем целью, вот в этом очень большой вопрос, дорогие друзья. И как раз на этом я и хотел заострить наше внимание. Спасибо за сердечки. Другими словами, что когда мы выбираем какие-то цели, мы, опять-таки, руководствуемся чем-то. Бывает такое, что вот выбрали цель, всю ее там... Начинаете идти к ней, проходит какое-то время, и потом понимаете, что больше не хотите эту цель. То есть нет внутреннего огня, то есть нет мотивации заниматься этим дальше. И на самом деле это неплохо и не хорошо. Это есть факт. Большинство тех целей, которые мы выбираем в жизни, они не наши. Да, друзья. Они бывают навязанные, бывают неправильные, бывают какие-то искаженные. Вот. И наша цель сегодня рассказать о том, как же правильно выбирать себе цели. Но для того, чтобы понять, как правильно выбирать, надо научиться видеть, которые цели неправильные. И в основном те цели, которые наши, ну опять-таки, друзья, правильные, неправильные, это оценки ума оценки ума. То есть мы это возьмем в кавычки как бы неправильные цели. Но если взять к примеру, к примеру взять там историю государств, вот выбрали, например, социализм или построение коммунизма и пошли ну к нему идти, шли, шли, шли, шли, шли уперлись в стену. Поняли, что с социализмом что-то не так. Многим захотелось что-то изменить, сломали, сделали капитализм. Теперь у нас капитализм опять что-то, опять не так. То есть что-то опять не так. То есть как вот мы как бы идем, но вот раньше при социализме при Сталине было лучше, да, как всегда говорят. Вот. То есть когда при социализме четко была понятна картина: я родился, закончил школу, отслужил в армии. Закончил институт, отработал инженером, мне дали квартиру, ну, там где-то в промежутках, чуть раньше, чуть позже, женился там дети, вот, ушел на пенсию, и, и все, вот, было понятно, что будет на, на ближайшие там годы. А сейчас вообще непонятно, что будет. То есть это капитализм, да, если человек сейчас работает, где-то получает зарплату, то это не значит, что... Завтра эта контора закроется, и он останется без ничего. Вот. А его специализация, может быть, и не пригодится в этом городе никому больше никогда. Ему придется переучиваться или еще что-то, проходить какой-то другой путь. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому, дорогие друзья... Да, вот, да, спасибо, друзья. Вот с этим понятно. С этим понятно, что некоторые есть цели. Спасибо за сердечки. Есть некоторые цели, которые вот так вот они. И а почему же мы тогда ведемся на это? А ведемся мы на это, потому что кому-то это выгодно. Ну, если мы возьмем... Простите. Если мы возьмем пример попроще, ну, например, я всегда привожу в пример моду. Вот модные красные шапки в желтую полоску с зелеными ленточками, с ярко-желтыми колокольчиками. Вот все носят. Как у Райкина я купил, он купил, мы его не любим, он тоже купил. Все купили эти шапки с колокольчиками желтыми. Полоску с лентами. Зачем? Идет оно, не идет. Ну вот такой некий стадный, стадный инстинкт. И вот этот стадный инстинкт, он порой там плохую шутку шутит с нами. То же самое, как, например, с пандемией. Что получилось? Как только вот это вот все началось, люди стали сидеть дома, деньги надо зарабатывать, и все ломанули в интернет. Все ломанули в интернет, сразу все стали экспертами, консультантами. И э, вот конкуренция в интернете возросла в сотни раз. Если раньше были там коучи там, таких, их было достаточно, но они такие были все, их было мало, мы их всех знали. То сейчас этих коучей пруд пруди. Коучи прошли, потом что начали? Онлайн-школы, например. То есть люди сунулись в интернет, поняли, что не так-то просто в интернете, создали там движуху, конкуренцию, и потом, что начали создавать онлайн-школы. Но не сами начали создавать, а начали покупать, я знаю, на последние деньги вот, обучение. То есть обучили экспертам, обучили, я знаю, у меня там знакомая, там несколько лет занималась, и ее там... Училась на коучинг, закончила, а денег все равно не зарабатывает. Как же так? Говорит, у меня там супер-пупер, я там, а, а ничего. Да потому что люди заработали на том, что тебя обучили. Больше и они задачу выполнили, выполнили. теперь ты как-нибудь сама. Потом они идут, ага, раз сама не получается, надо онлайн-школу так называемую. Пошли в онлайн-школу. Там вот это, вот чего, в онлайн-школе что получается? Не так все просто нужно чтобы был помимо эксперта продюсер ломанули школы продюсеров вот сейчас поток школ продюсеров тоже спал раз это это не работает я сейчас расскажу к чему я сейчас вот такая движуха что вот все в инстаграме все зарабатывают и все ломанули в инстаграм эти курсы эти stories это эти э, рилсы, да, все, тикток -тик еще, тикток, инстаграм, вот все, все туда. И все сейчас ломанулись просто обучаться. Но и там, опять-таки, понимаете, дело в том, что везде, так же, как и хорошие коучи, их мало, как было, так и осталось. Так же, как и онлайн-школы, их как было мало хороших, так и осталось. То же самое и... Ну да, там тиктокерши все эти вот с зелеными волосами, там все они подзаработали денег себе, но не они зарабатывают на этом, а есть люди, которые на этом зарабатывают. Да, друзья, вот мы перешли к тому, почему, про цели. Я вот все это рассказываю, как бы примеры жизни, ну, потому что я ворюсь в этой каше, которая называется интернет, да, инфобизнес, инфо-цыгане есть такие, которые ходят, рассказывают сказки, есть инфомиллиардеры, которые говорят, что они миллиардеры, а на самом деле как-то не очень. да? Вот. Просто фотографировались на арендованных машинах, в арендованных квартирах, а люди до сих пор платят, думают, что действительно эти люди такие. Почему так происходит? Потому что некоторые люди ищут способы заработка. Например, как я могу заработать, что я умею? Ну, учить людей. А давай-ка я людям пообещаю, что вот завтра они все заработают миллионы. И начинает обещать людям. И люди что? А люди хотят зарабатывать миллионы онлайн, чтобы не ходить на работу, не вставать утром, не ехать на электричке из Подмосковья, куда-нибудь толкаться там. Вот. И, и все ломанулись. Люди заработали. Потом они открывают... Понимаете, о чем я говорю? То есть есть люди которые задают тренды. Задают тренды. Тренд – это как бы такое новое направление перспективное. И вот эти тренды будут постоянно меняться. Ну вот, чтобы вы знали, может быть, кто-то из вас не знает, что вот TikTok взять, как зарабатывать на TikTok, вообще непонятно. Я, я уверен, что многие из тех, кто меня смотрит, пробовали снимать эти вот в TikTok, я тоже пробовал и так, и сяк, и головой об косяк, пробовал там кусочки своих видео, там резал, у меня там была команда, я им отдал 300 с лишним видео, открыли новый канал, начали эти кусочки выкладывать, нифига не идет. Почему не непонятно, все, все хорошо, все я правильно говорю, я такой умный, я такой красивый, ну, конечно, у меня зеленых волос нет для ТикТока, и Лет бы на 40 моложе хотя бы. <смех> вот тогда может быть что-то бы это. но неважно. Так вот что в результате получается, что предприимчивые некоторые люди они что сделали? Они создали такой такую ферму тиктокеров. Ну грубо говоря, что они сделали? Они сняли там, Ну, таких уже много, но одни из первых, они что сделали? Они в Подмосковье сняли огромный там дом, который не был востребован. Там много комнат, какой-то зал, и они оборудовали его следующим образом. Поставили там камеры, поставили там сменяемые декорации, вот, и тиктокеров туда набирали, таких, видят, что получается, говорят, приезжай к нам и... Они там с разными процентами работают, ну, к примеру, 50 на 50. Они предоставляют там съемочное оборудование профессиональное, профессиональное, ну, все, короче. И люди там живут и работают вот, в этом месте. Там как студия, как целая ферма, да? Понимаете, о чем я говорю? Конечно, у них будут успехов больше. Там есть а, нанятый специалист, который, допустим, один профессионал-маркетолог который занимается этим, и там этих тиктокеров там полтора десятка, например. И, конечно, он смотрит, помогает им, и они все зарабатывают. То есть это такой уже бизнес. Это не просто там, там какая-то девочка взяла, там ногами машет, ничего подобного. Те, которые машут, они не зарабатывают, поверьте. Да, там пупок показывают, ну да, какие-то там просмотры есть. Чтобы заработать, нужны суровые дяди-профессионалы или тети. Вот, поэтому, если вам так кажется, что легко я сейчас начну свои морды светить, всем рассказывать, какой я умный, ничего подобного. Есть определенные технологии. Я вам для чего это все рассказываю, дорогие друзья. Спасибо за сердечки. Я вам рассказываю для того, что есть определенные цели. Так, вот Дмитрий пишет: будущее все равно за интернет-заработком. Ну, понятно, что все будет в интернете, а будущее будет за космическими полетами, да, кто на Марсе будет жить, у того будет гособеспечение, все будет. Я понимаю, что будущее, но пока идет стихийный такой рынок, который, что делает, который людей некоторых, вот я вот по себе знаю, сейчас начал снимать, Появилось, вот летом появилось в, TikTok, в этом тик господи, в инстаграме. Рилс такие короткие ролики. Вот, начинаю снимать эти ролики, значит, делаю. Вот снимаю, там просмотров мало. Вот, взял просто камеру, снял. У меня птички клюют эти воробьи семечки, сейчас похолодало. Полторы тысячи просмотров сразу. сразу. Посмотрел начал тут снимать, ну, пробовать, экспериментировать, там купил новую гитару, электрогитару, поставил свои три гитары, значит, на фоне там холста, в коморке Папы Карла у камина валялся там какой-то Буратино. Вот. Так вот, в коморке поставил, ну, просто снял, как это, выложил, сразу там за 3000 просмотров, сразу. Почему так? Непонятно никаких там каких-то ну то есть вот есть такое вот, а, а, такое вот в общем-то течение что вот оно подхватило а может и не подхватит поэтому здесь нужно подходить именно с точки зрения целей дорогие друзья я почему все это рассказываю что есть определенные цели вот то что я снимаю эти рилсы вы в моем новом инстаграме видите что я открыл новый аккаунт инстаграма и начал там уже делать более по науке то он делал так где-то как-то чего-то прокачивали боты нагоняли туда людей там нагоняли туда левых каких-то подписчиков сейчас нет и сейчас охваты большие хотя подписчиков пока мало всего там неделя прошла всего неделя новый канал но он уже дает раскачку вот. это значит что это означает то, что надо все делать правильно, потому что теперь у меня по поводу Инстаграма есть определенные цели и задачи. И я их последовательно выполняю. И а, вот очень много целей, которые у нас навязаны. Если увидел у соседа эту шапку с колокольчиками, значит, надо срочно купить. Работать на трех работах, но взять, взять огромный... Кредит купить себе iPhone Pro, да, 15 или 18 скоро будет Pro. Ну, может быть, 13-й в конце концов. Для чего нужен он, не нужен? Вот у всех есть все круто, чтобы было 4, 4 камеры сзади. Китайцы на Алиэкспрессе даже, знаете, продают такие наклейки. Ну, iPhone, он с задней стороны как бы не отличишь их. Там наклеечка, у кого одна камера или две там, знаете, старые, наклеиваешь, а там 4 таких лопуха, и кажется, что это тринадцатый. Никто ж не знает, но 4 камеры, ну для чего это? Знает, что у людей есть такая потребность казаться богаче, чем они есть на самом деле. Вот они и продают. Молодцы китайцы. Алиэкспресс рулит. Вот. Я почему говорю, про это про все рассказываю, чтобы вы понимали, что необходимо с целями очень серьезно работать. И э, я говорил про то, что про три важных цели, но ну, для того, чтобы определиться с этими тремя важными целями, я вам расскажу, что, например, э, ну, все слышали про, ну наверняка слышали про ведическую астрологию джойтиш, вот, про то, какие там есть основные четыре цели жизни. Это какая? Дхарма, Артха, Кама и Мокша. Да? Вот. Конечно, это эзотерика. Конечно, это эзотерика. Вот. Но ну, я вам просто коротко сейчас про них скажу. Буквально несколько слов, для того, чтобы перейти к нам в социум чтобы понять. Ну, например, дхарма. Дхарма что это, это за цель? Тхарма это то, что поддерживает наше повествование, то, что позволяет нам понимать, какие законы, и соблюдать законы. Это не обязательно уголовное да, что-то или гражданский кодекс это законы жизни, то есть что по жизни. И, собственно, дхарма это естественный закон о том, как нужно жить. И как там нужно, например, относиться к живым существам, к деньгам, там еще к чему-то? Это тхарма. Вот. Это как вот мы говорили про назначение, а внутри лежит вот все-таки. Сейчас я вам расскажу, а вы сами увидите, что на самом деле вот, похоже на правду, что все-таки эти направления как-то есть. Дальше я вам говорил про дхарму. Ну, например, артха. Артха это которая выражает материальное благополучие. Это не обязательно деньги. Конечно, это деньги, но кроме денег это и другие, другие ресурсы. Это ну, как, бы, как бы экономический потенциал. Как бы вот, те ресурсы, которые позволяют нам в нашей жизни достигать каких-то новых рубежей. Вот, включает в себя достижение, например, славы, то есть славы, ну, богатство, понятно, и даже туда входит получение знаний и профессиональных навыков. Вот все входит в артху. То есть есть, ну не знаю, склоняется оно или нет, артха. Вот. То есть есть некие, некая цель ресурсы, то есть первая цель – это соблюдать законы, вторая цель – Дхарма – это соблюдаем законы, которые у нас есть. Второе – это цель благосостояния, чтобы получить от жизни, от всего, что мы видим, что нас окружаем, некоторые ресурсы. Дальше, Кама – это, э, это можно назвать, такая цель, которая удовлетворяет наши какие-то желания. Это может быть чувство на разных уровнях, может быть физическое, моральное, может быть какое-то какое наслаждение, удовольствие, страсть, даже вожделение, в конце концов. Понимаете, да? То есть это вот кама, это такое. Ну, в общем-то, грубо говоря, туда еще входит отношения с живыми существами. С животными, с людьми. Понятно, да? И осталось у нас ну, мокша. Что такое мокша? Мокша – это освобождение, ну, это так они называют, от бренного тела. Ну, другое, другими словами, освобождение от страданий, от сансары, растворение всяких заблуждений, иллюзий каких-то непонятных. То есть вот четвертая цель. И в зависимости от того… Что, ага, ага. Вот что это Что это каждая приносит нам? Вот эти, как бы, четыре направления, про которые я рассказал. И вот то, что я вам скажу дальше, будет вам очень полезно знать. Так, что тут пишут? Вы лучший из лучших. Вы супер. Спасибо, Елена. Так, каждый ищет своих учителей сколько людей столько и учителей ваши игорь поклонники ученики и слушатели будут всегда с вами и никого никуда никто никогда не переманит ну елена это конечно хорошо наверное но на самом деле жизнь более сложная конечно может быть хотелось но человек всегда ищет. И я знаю, что есть у меня и ученики, с которыми, которыми я помог, которые стали миллионерами и про меня забыли вообще. Вот по разным причинам почему-то. Но ну, я знаю, что успешный. Я вижу по телевизору этого человека, с которым я год работал. Вот. Но он мне даже не пишет и ни разу не поздравил ни с одним праздником. Ну, как бы. То есть я с ним был на этом пути. Ну, вот из тех, кого по телевизору, одного только я знаю, что вот его показывают, ну, как бы вот так. Вот. Есть другие, которые приходят, с которыми я там взаимодействовал, учил их и так далее. Они уходят, потом могут через 2-3 года вернуться обратно. Вот. Есть те, которые вообще не уходят годами. Есть люди, которые меня уже 10 лет и больше слушают, что-то делают. Вот. Есть люди, которые вообще никак не проявляются, я даже их ну, не знаю. Вот. Но когда, когда мне пишут, говорят, вот пять лет назад я вас первый раз увидела, я сделал вот эти практики, у меня пошли деньги, я вышла замуж там, ну и так далее, и так далее. То есть как бы благодарности постоянно я получаю те, еще из тех времен. Вот. Есть многие люди, которые просто наблюдают, там, нравлюсь я, не нравлюсь. Я вам про что говорю? Я вам говорю, мы сейчас говорим про цели. Я говорю про то, что есть некие, некие моменты, когда мы занимаемся с вами чем-то, и обязательно необходимо вот эти цели, которые у нас есть, ставить в зависимости от того, чего вы хотите на самом деле. Не то, что вам навязывают, не то, что вам там хотят, что-то продать или еще. Да, мы ведемся, конечно, на это. Это бывает, да. Вот понаобещали, пошел, деньги заплатил, видишь, а там совсем не то. да. Как в пирамидку. Деньги вложил, обещали золотые горы, ничего не получилось. Вот То же самое. Когда вы выбираете цели, вы тоже будьте очень внимательны. Теперь мы перейдем к важному вопросу, который я озвучил в начале. Это про то... Какие же три важные цели? Вот про четыре цели я вам сказал, про дхарму, артху, каму и мокшу. Коротко рассказал, но это такие ведические, да. Вот. А теперь я расскажу про социальное направление, вот как, как правильно выбирать цели. Как правильно их выбирать. Про то, как в нашем социуме вот эти цели выбирать, сейчас я вам расскажу.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 Обратите, пожалуйста, внимание, что из всех целей, которые у вас есть, но ну, первое, что надо делать, обычно, как я работаю со своими учениками в моих индивидуальных программах, сначала они пишут что-одно желание, и во многих моих курсах, которые, которые я провожу и которые идут в записи, я прошу одно из первых заданий – это написать желание, потому что когда у вас есть желание, понятно, что делать. Так, что-то там пишут, кто-то что-то испекла, онлайн-рецепт. Вот. Мне тут плохо видно, сейчас я... Я учусь по онлайн. Ага, пирожки выкинула. Я у вас учусь. Ага, спасибо, друзья. Так вот, я про что говорю, что если у вас... Какие-то есть задачки, пишите, я вам с удовольствием помогу более конкретно. Ну вот, хочу общие такие тенденции рассказать. Когда вы ставите цели, например, необходимо, чтобы эти цели были немножко из разных направлений. Я вам говорил, что сначала я своих учеников прошу прописать 101 желание. Как это делать, если вы спросите подборочку, и там есть. Дело в том, что... У всех людей разные желания. И когда вы прописываете все свои желания, ну, 101 как минимум, часто люди говорят, что у меня мало желаний, 20, если 20, не будет энергии, не будет. Надо прописать 101. Когда вы прописываете 101 желание, то у вас начинает что-то там э, такое вот возрождаться, возбуждаться внутри вас, что именно вот это я хочу на самом деле. Потом, после этого мы выбираем 10 самых важных, на ваш взгляд, потом их формулируем в виде целей специальным образом, потом выбираем три самые главные из них и начинаем работать с этими тремя. Там э, в этой десятке, в первой они могут поменяться после того, как я дам свою оценку, после того, как с высоты своего большого клинического опыта подскажу, что там не так. Ну вот, самое главное, дорогие друзья, чтобы вы понимали, когда вы вот выбрали какие-то три главные цели, важно, чтобы это было следующим образом. Важно, чтобы они были из разных... Ага. Ага. ладно. Вот, из разных источников, чтобы вы понимали, как это срабатывает как это срабатывает. Так вот, первое что, первое, что надо сделать, это чтобы эти цели были немножко разных направлений. Ну, например, если одна из целей, если одна из целей, например, связана с деньгами, с благополучием, то другая цель важная – это отношения. Третье, например, обучение либо карьера. Понимаете, о чем я? Просто если три цели – это э, дом, дом, машина, там, дача или там, велосипед, то это будет, ну, э, скажем так, не совсем, не совсем то. Вот внутри какого-то из направлений, например, финансового, там может быть много своих целей. Но это, как говорится, отдельная песня. отдельная песня. Если вы, например, выбираете там по финансовому, и что самое главное: дом, дача, машина, квартира, то есть, вот какие-то вот есть ряд каких-то задач, которые стоят, вы понимаете, что в принципе нужно машину купить. И нелегковое а купить грузовик для того, чтобы грузоперевозки организовать, то есть для бизнеса. А когда у меня будет машина для бизнеса, тогда у меня будет и квартира, и дача. Вы понимаете, о чем я, да? То есть, вот в этих направлениях тоже есть множество целей. Но важно, чтобы вы выбрали эти три направления, куда вам идти. Не, не для всех важны деньги, например. У кого-то уже деньги есть, кому-то надо, например, семью и самореализацию. И опять-таки, когда вы выбираете эти цели, то есть самореализация, что такое? Сам реализуюсь. Это как? Тихо сам с собою я веду беседу, да, получается. А вот нет, дорогие друзья, самореализация – это то, чего бы вы хотели достичь, каких, ну, может быть, своих каких-то совершений? Ну, например, там стать психологом, да, это может как самореализация быть, или, например, там пробежать марафонскую дистанцию. Это тоже как одна из целей самореализации. Самореализация она может быть во много разных направлений. Но опять таки, друзья, здесь я на что прошу обратить внимание. Пожалуйста, дорогие друзья, обратите внимание на то, вот это ваша цель или не ваша. Как это определить? Это можно определить по отклику в теле. Давайте, я знаете, я уже когда-то выкладывал это. Давайте я свяжу и завтра в Инстаграме и в соцсетях выложу эту статейку про то, как отклик в теле получать. Вот как каждая цель отвлекается в теле. То есть вот, чтобы мне хотелось, чтобы мне было приятно. Один из моих наставников говорил, Игорь, если ты сильно напрягаешься и зарабатываешь деньги, ты делаешь что-то не так. Я говорю, почему не так? Ну, это же сложно, деньги, сложно. Необходимо, необходимо делать таким образом, чтобы это приносило вам удовольствие. Да, это, это может быть... Это может какой-нибудь пот, да, усталость. Но это приносит, например, моральное удовлетворение, что вот классно, я там научился подтягиваться там 20 раз. Все, понятно, да? Или там научился еще что-то делать, водить автомобиль самостоятельно, да доехал там от Москвы до Ленинграда и обратно до Москвы, пляшут лестницы, ограды и мосты, или как там в песне. Понимаете, да? Вот, Поэтому, когда вы выбираете вот эти направления, обязательно выбирайте хотя бы разные направления, чтобы не в одном было. А то получается, что машину, квартиру, велосипед все – вот, все как одно. Нужно выбирать и другие вещи. Для чего это нужно? Это нужно для того, дорогие друзья, что если, например, вот… В теперешних сложных условиях финансовых, ну, как говорится, кому война, кому матера, кто-то зарабатывает очень много и стал больше зарабатывать, да, те, кто там, повязки делает, эти вот маски, те заработали в свое время очень много. Ну, к примеру. Но мы сейчас не об этом. Мы о том, что... Почему три важных цели? Потому что три направления. Три направления. И вот эти направления, они каким образом работают, дорогие друзья? Они работают следующим образом. Значит, смотрите, если вы в одном направлении в каком-то провалились, то есть еще два направления. Если в другом провалились, то есть еще два направления. И вот это, вот эти направления, они дают нам и жизненную силу, дают, и дают нам уверенность, и дают нам надежность. Другими словами, вот то, что мы говорим про три, это дает нам устойчивость моральную, психологическую. Понимаете, о чем я говорю? То есть вот это дает нам некое, задает нам то, что действительно вам подходит, то, что действительно вам приносит пользу. Если что-то там в деньгах не получается, не везет мне в смерти, повезет в любви да То есть вот... Ваше благородие, господа, удача. Понимаете, о чем я, дорогие друзья? Поэтому вот вам предлагаю пересмотреть те, те цели, те направления, которые у вас есть, хотя бы свежим взглядом посмотреть. Нормально? Еще раз, если какие-то вопросы у вас есть, обязательно пишите в личку. Я отвечаю всем. Может быть, не сразу. Я знаю, что много пишут. Даже если вы смотрите в записи, Можете найти. Вот все ссылки есть под этим видео в, на ютубе. Вот в описании ролика там все мои ссылки есть. У меня такой же опыт есть. Я вас хорошо понимаю, но это пусть их поступки останутся на их совести. Ну да, понятно. И, конечно, в, ка в конце каждого эфира я высказываю свои пожелания в соответствии с тем, что мы сегодня с вами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 Закройте глаза прямо сейчас. Представь себе, что в твоей жизни происходит завтра. И все эти чудеса происходят Потому что ты этого хочешь. Ты этого заслуживаешь. Ты человек, который заслуживает гораздо большего, чем у тебя сейчас есть. Ты тот человек, который заслуживает большого счастья. Заслуживает радости жизни. Заслуживает то, чего никто не заслуживает, а вот ты, как человек, заслуживаешь и заслужил уже много-много ничего хорошего. И если тебе не хватало поддержки, то прямо сейчас я говорю тебе, я верю в тебя, я верю в то, что у тебя все получится. Я поддерживаю тебя в твоих начинаниях, потому что ты человек, который стремится быть лучше. Ты человек, который хочет стать версией лучшей самого себя. Я верю в тебя. У тебя все получится. Спасибо, друзья. Теперь можно открыть глаза. Отлично. Ну вот, в принципе, все, что я хотел сегодня вам сказать. Пожалуйста, еще раз. Везде есть координаты мои, есть в шапке профиля в Инстаграме, есть под этим видео на Ютубе, есть в соцсетях. Напишите в любой из источников. Ну, быстрее всего подпишитесь на мой Телеграм-канал. Везде есть тоже координаты, и там мы с вами пообщаемся в Телеграм-канале. Спасибо за сердечки, дорогие друзья. Очень рад, что мы встречаемся. Ну, на этом все, дорогие друзья. С вами был Игорь Мерлин. Пока-пока.